И йоу, ребят, ну что, наконец-то это произойдет, потому что у нас в эту субботу, завтра, 16 июля, состоится Teenage Engineering Workshop в Пауэрхаусе при поддержке Music Maga. И я сниму небольшой влог о том, как мы готовимся к этой встрече и что вас ждет на этом воркшопе, а будет очень интересно. Так, у меня сейчас в студии максимальный беспорядок, вообще все разбросано, потому что я уезжал, и вот вернулся, еще не успел прибраться. Так, я принесу вот этот модуляр, обязательно видите, я его покрасил, кастомизировал, еще не делал об этом видео, сейчас небольшой эксклюзивчик. Потом будет модуляр, можно будет прийти послушать, посмотреть, потрогать, тоже он будет стоять на столах. Сейчас я вот здесь подключаю свой сетап для лайфсета, буду готовить лайфсет, репетировать, тренироваться Вот у меня будет два покета, скорее всего еще один третий подключу, потому что вчера начал накидывать и чуть-чуть не хватает мне памяти в двух, поэтому будет третий. И еще у меня будет OPZ в качестве драм-машины и каких-то добавочек вот еще И конечно я принесу OBFOR Магическая колонка, все покажу, расскажу как лупы делать, ну и послушаем радио мы завтра начинаем в 12 дня, у нас будет 40 минут открытого джема, так что приносите все свои девайсы, от Teenage Engineering, конечно же, чтобы можно было подключиться в общий сет и поиграть всем вместе. А в 12.40 у нас начнется блок лекций, где ребята, у нас будет 6 спикеров, активные пользователи покетов и вообще оборудование от Teenage, расскажут о всяких полезностях, секретах и так далее. Так что по ссылке в описании будет список всех тем, можете пройти, посмотреть время и выбрать интересную для себя тему но рекомендую приходить все-таки к 12 часам к самому началу чтобы было время и поджемить и пообщаться и потом плавно перейдем как раз к лекциям а вот в 14.40 у нас начнется блок лайфсетов где в хедлайнерах у нас будет саша диза легендарный диза который подготовит лайфсет используя ОПЗ z и акта трек также будет мой лайфсет, про него я уже рассказал. Еще у нас сыграет Цуб с классным визуалом, где он будет по вебу генерить всякие красивости. Вот он будет использовать OPZ, Top OP 1 Также будет Петя Пазына, обалденный вообще музыкант. Рекомендую не пропустить его лайфсет, думаю, будет интересно. Он будет использовать 33-32 и еще что-то не от Teenage. Еще с нами в лайнапе Вадик Хардкор. Будет использовать OPZ и 2 покета и Алекс Воробей Это вообще что-то, надеюсь, он будет петь в этот день А вот самое интересное будет после лайфсетов Поэтому я вам рекомендую не разбегаться сразу после Сашиного выступления Потому что мы будем разыгрывать обалденные подарки от Music Maga. Начну с меньшего к большему Вначале мы разыграем три фирменных значка от Teenage Engineering Также будут обалденные кейсы от Паши Сейчас покажу вам вот они лежат, три замечательных кейса от Паши, ссылку на него я оставлю в описании, обязательно заходите, делает классные такие штучки. Вот видите, тут все прорезиненное, классные новые кнопки, защитный экран, так что свое стеклышко на Покете точно не разобьете. Ну а самый главный подарок, который мы разыграем в эту субботу, это будет Покет 128 Мегамен. Мэн! В общем, что надо сделать, чтобы принять участие в этом синт-лото? Надо прийти на ивент с любым девайсом от TNH Engineering, CopyZ, Top1, Pocket и что угодно. Модуляр можете принести у кого есть. И вы получите свой уникальный номер, который будет на нашей фирменной наклейке. И потом мы э, генератором рандома будем вытягивать эти числа и раздавать подарки. Поэтому обязательно приносите все, что у вас есть, чтобы поучаствовать в этой синт-лотерее. Уверен, будет весело. А еще вы сейчас вообще... Вообще не поверите я связался с обладателем tx6 это новый микшер от teenage engineering вот эта маленькая коробочка и этот замечательный человек согласился его принести к нам на воркшоп поэтому можно будет его хотя бы посмотреть потому что многие вообще не верят что он существует это все будет в пауэрхаусе, на Таганке. Вход у нас максимально свободный. Зовите всех друзей, подруг, тех, кто хотел познакомиться с синтами от тинейджев, но никак не мог их потрогать. Это у нас все будет. Так что приходите, всех ждем. Музыкального вам настроения и увидимся завтра. настройки. И рядышком не стоит, путь сюда лежит простой. Так что заходим, друзья, и получаем самые правильные эмоции. Так что все самое прекрасное располагается именно здесь. Мы всех приглашаем к нам на замечательный праздник.